Всем привет, на связи Виктор Бандалет и добро пожаловать в следующее видео ток-шоу «Профессиональный маркетинг. Я извиняюсь, что не выпустил его 5 февраля, очень собирался, у меня, правда, 5 февраля исполнилось 25 лет, приехал на тренировку и у меня был аппарат разряжен и просто-напросто не смог уделить вам немножко времени. Обещаю, исправлюсь. Еще напишу очень интересный пост в свои сознания за 25 лет, достижений каких-либо результатов и что именно повлияло на мои результаты. Поделюсь с вами таким опытом, а сегодня, сегодня я хочу с вами пообщаться, поговорить о твердом фундаменте вашего успеха в сетевом маркетинге, в чем он заключается, потому что именно, вы сами знаете, для того, чтобы крепко стоял дом, для того, чтобы крепко стояла крепость небоскреб э, огромный, для этого нужно уделить определенное количество времени для вашего фундамента. И вашим фундаментом в успехе сетевого маркетинга является вера. А, для того, чтобы а, а, получить вот эту веру а, в этот бизнес, в профессиональный сетевого маркетинг, свой успех, свой результат, нужно пройти три этапа. А, первый – это доверие. Доверие к вашему спонсору, доверие к вашему наставнику, доверие а, к продукту, к идее, к идеологии, а, к тем услугам и бизнес-возможностям этой компании. А, второй этап – это надежда. Наде... Это, понимаете, а, тот уровень состояния вашего мышления, когда вы а, просто-напросто уже, несмотря ни на что, вы видите то, что вы добьетесь этого результата, несмотря ни на что. То есть вы фокусируетесь ни на негативе, ни на чем, вы постоянно подпитываете себя положительными вещами, потому что вы должны понять, когда вы устанавливаете программу негатива, вот у вас не получается, вы начинаете это раскручивать, вы становитесь на линию жизни, которая ведет к неудачам к линии жизни, которая ведет к поражениям отказом к, к не результату когда же вы позитивны когда вы как э, игре относитесь к этому бизнесу когда вы видите четко что при, любом, при любых условиях вы в любом случае рано или поздно несмотря сколько пройдет времени вы добьетесь своего успеха и видите э, себя личность успешную, тогда вы себя э, линию жизни свою ставите на линию успеха то есть ваш успех становится неизбежным вы несете ценность, вы созерцаете, вы делаете все крайне э, невозможно и возможно для того, чтобы добиться успеха. Почитайте, кстати, рекомендую вам очень классную книгу, которая э, во многом перевернет ваш э, мозг, э, мышление. Это Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности». Очень сильная книга. Скачайте даже на тот же мобильник, Android либо iPhone и прочитайте ее узнаете почему так либо иначе складывается ваша жизнь и почему так либо иначе складывалась ваша уже прошлая жизнь четвертое четвертое что ой не четвертое а третий третий шаг самый заключительный это убеждение твердая уверенность то есть намерение вы должны быть намерены и твердо убеждены что вы добьетесь успеха. Когда у вас появится твердая убежденность, вы начнете действовать совсем иначе. Вы будете действовать, действовать, действовать, несмотря ни на что. Первый, знаете, как есть много различных методов развития этого бизнеса. Первый метод применили, получили результат, тот либо иной, проанализировали. Второй метод, третий, четвертый Потом вывели для себя очень классный метод И получаете результат Бизнес это время Бизнес и результат это тоже время Будьте твердо убеждены И действуйте с осанкой на 1 миллион долларов Когда у вас есть убеждения, То вас повернуть просто-напросто невозможно И когда вы пройдете треть этих этапов У вас будет крепкий фундамент веры и вот эти три этапа помогут вам сформировать огромнейшую организацию, огромную структуру, где каждый человек будет, будет доверять вам, как наставнику, как спонсору, надеяться на вас, как на спонсора наставника, того человека, привёл, и наставника этого человека, который привел, и твердо убеждены, что вы приведете его в нужное место, в нужное, в нужном направлении его двигайте и поможете добиться этого успеха. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, неважно, где вы его смотрите. Поделитесь в различных социальных сетях, сделайте репост. Подписывайтесь на мой YouTube-канал для того, чтобы быть в курсе первого нового выпуска ток-шоу Профессиональный сетевой маркетинг. И пусть намного, как намного больше людей узнают об этом видео для того, чтобы у них появился твердый фундамент, особенно ваши люди, в вашей команде, для того, чтобы они быстрее преуспели, получили результат. Все, ребят, до следующих встреч. Пока-пока.